Сегодня мы поговорим на тему «Господь обещал избавить вас». Совершив в тайне обряд помазания, установленный Господом, пророк Самуил помазал Давида царю над Израилем. Самуил сказал этому благочестивому юноше, «Теперь ты назначен Богом правителем его народа». Однако Давиду предстояло пройти еще долгий путь к престолу. Прежде чем обетование его помазания совершилось – Этому преданному услуге Божьему предстояло пройти через многие испытания и искушения. Всего через пять глав мы видим, как Давид носился по холмам и пыльным дорогам, спасаясь от царя Саула, поклявшегося убить его. Какое жалкое начало для такого богобоязненного, любящего Бога человека, как Давид. Мы видим здесь, как слуга по сердцу Господа, недавно помазанный, теперь спасается бегством, преследуемый, беспомощный, бездомный и одинокий. Единственной мыслью Давида было «Сейчас мне во что бы то ни стало нужно убежать из этой страны. Если мне не удастся уйти из-под власти Саула, я погиб». Он убежал в ближайшее пограничное селение, которое было филимстимским городом Гефом, в который правил царь Анхус. Когда Давид приблизился к этой вражеской крепости, он попытался пройти в нее под видом обычного путника в надежде, что его не узнают. Однако до него должно быть доносили слова привратников – говоривших шепотом друг другу, «Не Давид ли это убивший нашего Голиафа?» Израильтяне пели ему хвалебные гимны, как убившему десять тысяч наших людей. Похоже, добыча сама пришла к нам в руки. Давайте проведем его во дворец и представим царю. Давид знал, что жизнь его была в опасности, поскольку враждебные филистимляне наверняка обвинят его в терроризме. И он начал делать гримасы, закатывать глаза и пускать пену изо рта, Филистимляне, должно быть, были шокированы, глядя на то, как этот, когда-то сильный воин, сейчас лепетал бессмысленные слова и издавал непонятные звуки. Я представляю, как эти враждебные толпы вдруг резко отпрянули от Давида, когда тот начал делать дикие движения руками, царапая двери и расталкивая собравшихся вокруг него. В те дни к безумным относились со страхом, так как считалось, что они были одержимыми бесами, которые могут напасть». Попытайтесь представить себе, какой переполох поднялся во дворце, когда Давида ввели туда. Так как он разыгрывал сумасшедшего перед царем, пуская пену изо рта и неся бессмысленницу, филистимский царь вскричал «Уберите его отсюда! Уберите отсюда этого человека! Он сумасшедший! Зачем вы привели его в дом мой?» И таким образом Давид снова был доставлен к воротам, где его предупредили, чтобы он шел и никогда больше не возвращался назад. Внезапно, оказавшись на свободе, он поспешно скрылся в пещере Адаламской, где написал 33-й псалом в благодарность за свое избавление. В этом волнующем псалме Давид вспоминает все пережитое им на вражеской стороне и как Бог вывел его из этого страшного испытания. Я должен сказать, что из всех 150 псалмов этот мой самый любимый. Весь он посвящен верности нашего Господа, избавляющего своих детей от больших испытаний и кризисов. Давид заявляет, «Я взыскал Господа, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорби их избавляет их. Много скорби у праведного, и от всех их избавит его Господь». Обратите внимание на то, что говорит о себе Давид в этом псалме. «Я взыскал Господа». «Сей нищий». Возвал. Я спрашиваю вас, когда же, в какой момент Давид возвал Господу? Это должно было произойти тогда, когда он притворялся сумасшедшим в Гефе. Тем не менее, он не мог молиться вслух в присутствии филистимлян. Это подводит нас к еще одной истине о Божьем избавлении. Иногда самый громкий вопли к Богу – тот, что произносится беззвучно. Я знаю, что такое... Внутреннее взывание. Многие из самых громких моих молитв в моей жизни, моих самых важных, самых душераздирающих, самых глубоких вопли моей души произносились в полном безмолвии. Иногда я бывал настолько подавлен обстоятельствами, что не мог говорить. Придавлен ситуациями настолько выше моих сил, что не мог собраться с мыслями даже для того, чтобы помолиться». Временами я сидел один в моем кабинете в таком подавленном состоянии, что вообще не мог произнести Господу ни слова. Но все это время сердце мое вопияло. «Боже, помоги мне! Я не знаю, как сейчас молиться, но Ты услыши вопль моего сердца. Избавь меня от этой ситуации!» Бывали ли вы в таком состоянии? Говорили ли вы себе когда-нибудь так? Я знаю, почему это так происходит». Я настолько подавлен моими обстоятельствами, настолько глубока боль моя, что это просто необъяснимо. Господи, я даже не знаю, что сказать тебе. Что происходит? Я думаю, это то, через что прошел Давид, когда его захватили филистимляне. Когда он писал Псалом 33, он признавался, я был в ситуации настолько угрожающей, что вынужден был разыгрывать из себя сумасшедшего». Однако все это время в душе я спрашивал себя, «Что это со мной происходит? Как могло такое случиться? Господи, помоги!» И именно это, похоже, и говорил Давид. Все нищий возвал сердцем, не зная, о чем или как молиться, и Господь услышал меня и спас меня. То был воплей с самой глубины сердца, а Господь ведь слышит каждый вздох, даже самый слабый. Бывают времена, когда мы можем только стоять перед Богом и знать, что Он есть наш Избавитель. В 1958 году я испытал глубокую скорбь в сердце после того, как услышал из новостей историю о семи подростках, которых судили за убийство мальчика Калеки. Дух Святой двигался во мне настолько сильно, что я почувствовал сильное влечение пойти в этот суд в Нью-Йорке, где судили этих подростков, и я пошел. Я вошел в зал суда в убеждение, что Дух Святой побуждает меня поговорить с этими подростками». Когда судебное заседание в тот день уже подошло к концу, я вдруг понял, что мне нужно делать. Я подумал, этих мальчиков выведут через вон ту боковую дверь в наручниках, и я никогда их больше не вижу. Поэтому я встал с места и направился по проходу к суде и попросил его разрешить мне поговорить с мальчиками до того, как они вернутся в камеру. В тот же миг полицейские набросились на меня и безо всяких церемоний вывели меня из зала суда. Вокруг меня тут же начали загораться лампочки вспышек, и на меня посыпались вопросы репортеров, освещающих события. Лишенный дара речи, я мог только стоять безмолвно, окончательно сбитый с толку в унизительной, странной ситуации. Я думал тогда, что подумает моя церковь обо мне. Люди будут читать мне сумасшедшим. Я был так наивен. Посреди всей этой суматохи я внутренне молился. «Господи, я думал, что Ты мне сказал прийти сюда. Что же случилось?» Я, конечно же, не молился вслух, поскольку репортеры подумали бы, что я на самом деле еще и сумасшедший. И все же, Бог услышал вопль всего нищего в тот день, и с тех пор Он всегда слышит мой беззвучный вопль. Дело в том, что с того жалкого эпизода в зале суда зародилось служение для подростков «Тин Челлендж», которое сегодня распространилось по всему миру. Я благополучно имею мою долю в смиренном свидетельстве Давида из Псалма 33. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Давид говорит здесь по сути следующее. У меня есть что рассказать кротким на всей земле, как нынешним, так и грядущим поколениям. Все, что тебе нужно. Просто знать, что наш благословенный Господь слышит каждый искренний вопль, громкий или безмолвный, и отвечает на него. Он пошлет ангела, если захочет, или даже легион ангелов, чтобы окружить тебя и спасти от опасности. Даже если ты поступил глупо или проявил ужасающее отступление веры, тебе нужно просто снова начать взывать к твоему Избавителю, и он непременно услышит твой вопль и будет действовать. Петр дает нам еще одно откровение о Божьем избавлении. Апостол Петр пишет о двух катастрофических событиях из бытия – о Ноевом потопе и о разрушении Содома и Гаморы. Когда вы думаете об этих двух событиях, как вы себе представляете их свершение? Первое событие совершалось под ужасающие крики масс тонущих людей, когда Бог воздавал поколению Ноя за насилие и преступления, которые они творили. Когда страшные воды потопа поднялись выше домов, деревьев и самых высоких точек земли, люди в отчаянии судорожно хватались за плавающие ветки деревьев, обломки мебели, за любой плавающий кусок дерева, но все было напрасно. Когда происходило второе событие, мы только можем представить, как огромные языки серного пламени охватили и пожирали целых два города. Когда брушился Божий огненный суд, люди кричали в агонии, и от удушья погибали десятками тысяч. Библия четко говорит, что оба этих события были судами Божьими». И все же ни первое, ни второе событие никак не было связано с Божьим народом. Значит ли это, что эти ужасающие картины были исключительно местью Божьей грешникам? Верно то, что эти события должны были служить знаками, примерами для всего человечества в каждом поколении, через которые Бог предупреждает и «Я хочу, чтобы вы знали, что суд мой страшен над насилием и безудержным грехом». Именно здесь Петр говорит то, что хочет сказать, и он говорит нам, если Бог не пощадил первого мира, но сохранил семейство Ноя, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Садомские и Гаморские превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота избавил, то, конечно, знаем Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Несмотря на суровость этих примеров, Бог посылает здесь слово явного утешения своему народу, как бы говоря, «Я только что привел вам два из самых великих примеров моего сострадания. Если во время всемирного потока я могу избавить одного праведника и его семью от погибели, то как я не избавлю так же и вас? Разве я не могу сотворить для вас чудо избавления?» Если я могу послать с ним огонь и серу, которую пожирают сразу целые города, и при этом посылаю ангелов в город, предназначенный для суда, чтобы вывести лоты и его дочерей, то разве я не пошлю моих ангелов, чтобы избавить также вас от ваших испытаний? Когда я исследовал значение слова «избавление» в Писании, я узнал о Божьем плане избавления Езекии. Из Об этом благочестивом царе написано так. «Езекия делал доброе и справедливое и истинное перед лицом Господа Бога своего, и во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». В этих немногих словах Писание говорит нам, что этот человек был величайшим царем, который когда-либо царствовал в Израиле. Мы читаем о том, что сердце Иезеки было настолько обращено и привязано к Господу, что не было другого такого царя ни до него, ни после, который был бы подобен ему. А теперь прочитайте следующий стих. «После таких дел и верности пришел Санирихим царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал оторвнуть их себе». Обратите внимание на водную часть стиха «После таких дел». Это говорится обо всем том добром и хорошем, что делал языке. Ходил путем правды и святости, искал Бога, прилеплялся к Богу, боролся против греха и отступления, молился глубокими сосредоточенными молитвами и доверял Богу, руководил пробуждением всего народа. Когда он совершал все эти дела, Писание говорит «Тогда пришел дьявол». Начальство и власти тьмы окружили праведного Царя и Божий народ, поведя против них войну, чтобы поразить их и уничтожить их веру. Да, все это произошло после того, как Изыкея установил многие служения. Слово верность в данном стихе означает устойчивость, зрелость, укорененность. Практически за одну ночь Изыке оказался в невозможной ситуации, и спрашивается, почему? Этот благочестивый человек не жил во грехе или непокорности, наоборот. Он был один из самых верных Богу слуг. И все же Господь не объяснил Иезекии, почему эта страшная осада выпала на его долю. В самый трудный момент своего испытания Иезекий признал свою беспомощность. Этот царь понял, что у него просто не было силы заглушить эти голоса, звенящие в его ушах голоса обвинений, угроз и лжи. Он знал, что не может справиться с этой битвой, поэтому он возвал Господу о помощи. И Бог ответил, послав к нему пророка Исаю, с таким словом, «Господь услышал твой вопль, и так скажи сатане, стоящему у ворот твоих, это ты сдашься. Каким путем ты пришел сюда, таким же и уйдешь». Изекия был уже на грани того, чтобы стать жертвой вражеского обмана. Дело в том, что если мы не будем твердо стоять и не поддаваться на ложь сатаны – если в наш трудный час мы не обратимся к вере и молитве, если мы не будем черпать силы из Божьего обетования об избавлении, то дьявол нацелит всю свою мощь на нашу колеблющуюся веру и усилит свои нападки». Исеки черпал свои силы из слова, которое получил, и поэтому он мог сказать Синарихиму очень конкретно, «Нечестивый царь, ты хулил не меня, ты хулил самого Бога, мой Господь избавит меня, а поскольку ты хулил Его», ты познаешь его гнев. Библия говорит нам, что Бог сверхъестественным образом избавил Езекию и Иуду в ту ночь. Мы читаем, и случилось в ту ночь. Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали по утру, и все тела были мертвые. Со времен распятия Христа Божий народ имеет намного лучшее обетование, чем Езекия. Уже самые первые книги Библии полны рассказами о том, как Бог чудесным образом избавил Ноя, Лота, Давида, Езекио, Даниила и трех иудейских юношей, Иисуса Навина, Израиля, Иосифа и многих-многих других. Что касается Божьего народа сегодня, то кровь Иисуса Христа избавила нас от греха, погибели, а также от многого другого, как написано, который отдал самого себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Верующие сегодня стоят не только на обетовании, но также и на пролитой крови Иисуса Христа. А в этой крови мы имеем победу над всяким грехом, искушением и трудностью, которые когда-либо восстанут на нашем пути. Возможно, вы недавно получили от дьявола письмо. Я спрашиваю вас, верите ли вы в то, что Бог обладает достаточным предвидением, чтобы предузнать каждые ваши испытания, каждый ваш глупый поступок, каждое ваше сомнение и страха. Если да, то вы будете иметь перед собой пример Давида, который молился, все нищий возвал, и Господь избавил его». Будете ли вы делать то же? Помните, если вы будете молиться, даже беззвучно, если вы перестанете бояться сатанинских атак и утвердитесь в вере, тогда и вы однажды проснетесь победителем, одержавшим великую победу. Бог сам расправится с вашим врагом, и он приведет в действие, свой план вашего избавления. Аминь.